Привет, это я. Я живу в Казани и обожаю путешествовать. И теперь для меня самое любимое в путешествии – это шопинг в Duty-Free. Почему? Потому что раньше я везде таскал этот неподъемный чемодан с подарками и сувенирами. Отдыхать-то когда? Сейчас же я делаю покупки прямо в аэропорту и уделяю все свое время только отдыху, не отвлекаясь на поиск и покупку подарков. Ведь я могу все приобрести по прилету, да еще и без наценок на пошлины. Хорошо, что дьюти-фри есть на каждом шагу. Например, в зонах вылета, на международных вылетах. А теперь еще и в зоне прилетов международных рейсов. Также я подписался на Инстаграм, откуда знаю про все актуальные акции и эксклюзивные предложения. дьюти Free Казань. Место моего улетного шопинга. Анимационные ролики «Line and Space».